В штабах докажет слово на на Натальи Гудина. Я молился об этом. Молился за то. А, какое сказать провозглашение на нашу церковь поместную? И иском докажет провозгласявание на нашу церковь. И, а, мы уехали в Родопе с Наташей. А, Заминах мы в Родопе, если с Натальей. Сперва мы посетили церковь Ново-Загора. Начало то посетить мы церковь этого Ново-Загора. И 2 января я проповедовал в церкви в Ново-Загоре. И на 2 января проповедовал в той той же в ново И было очень сильное присутствие. Бежь и мышь много силы на присутствие. И Бог мне дал слово провозглашение И Бог мне дал это слово. Знаете, я хочу сегодня открыть только одно место. Искомду творя само одно место. Я эту тему слегка коснулся. В конце прошлого года. Но в этом году эта тема раскрылась. И это написано в притче Соломона. 17 глава. Только один 12 стих. Самый 12 стих. И здесь написано так. «Лучше встретить человеку-медведесу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью. Подобре да сречне някого мечка лишену от малки тоси, си, отколко-то безумен человек в буйство тому. Мы читаем два перевода, и один перевод дополняет всегда а другой перевод. И два один перевод И вот э, в начале этого года мне приходят такие поздравления. начало на э, Видя клипы разные. Клипове, с пожеланием на 22 год. С на 2022 год э, и эти клипы они, э, начинаются с того, и тези клипы того. что на экран выходит большой тигр. Я понимаю, что меня поздравляют по восточному календарю. И разберем, чем с календар. Я уже давно не слежу за восточным календарем. И календар. Когда-то следил, когда был неверующим. В моей жизни были такие тоже. я занимался восточными единоборствами. И занимался соисточненье боевыми искусствами. И тоже входил в разные стили такие. И все что влезах в различные стилы. Подумя, стиль богомола, да? Стил на богомол. Ну вроде бы верующие насекомая молится. Может быть, издержал что, что Ну такие вещи может вытворять. Но такие вещи может можешь досыдправи. Что голову съесть у своего мужа, да? Можешь досидел на свой мужа. Перед тем как род последующее поколение. мы все через это проходили но я думаю что верующих это вообще никак не должно касаться а мне присылают христиане и на присылают клипы с тиграми. ты спрашивает различные клиповые пастор поздравляем вас с годом тигра Поздравляю, мы видели созгудината на тигр И мне это звучит очень странно. И твам это звучит много странно. Ну, думаю, ну какие животные здесь? Какие вообще? животные? Вот. Я провозглашаю этот год годом Господа. Ас провозглашал вам та же гудина гудината на Господа. Не... Но вы знаете, у, у Бога тоже есть животные. И мы читаем одних в книге Откровения. Откровения. Вот только что прочитали одно место про медведицу. Сега одно место Я сегодня хочу а, немножко на эту тему поговорить. Несколько да от значит, слово Божье говорит очень страшно встретить медведису Словотно Бог много страшно до да своих детей. Как вы? Думаете, это страшно? Мыслите, страшно ли этого? Что может вообще сделать с вами разъяренная медведица? И как направить с вас буйно медве... буйно Когда, она под... Когда она подумала? Что вы взяли ее детей? Че взяли 20 как вы... я хочу сказать, страшно даже представить. Страшно, Но это просто жуть. Потому, потому что медведица это страшное животное. В ярости она может просто вас разорвать. А здесь Соломон пишет: лучше встретить вот такую медведицу. И дух пишет, да мечка, которая лишилась своих детей, и си, чем глупца с его глупостью. Да глупец, снегу это глупость. Вот лучше вот такой медведицу встретить. Чем глупца, который следует за своей глупостью. Глуп, глупост. Я, знаете, я вспомнил свои годы. И, когда я только пришел к Богу. При Бог, я родился свыше. Когда я в свыше, Библия открылась для меня. И Библия это начал тщательно ее изучать и исследовать. и много, я исследовал, И вы знаете, я бы мог сравнить это с тем, что я тогда ощущал себя. И Я ощущал себя как маленький медвежонок. Как который вот так, ну, бродит какой-то находит себе какие-то коренья э, на э, храна храна приобретает какие-то первые нав навыки э, учится на навице, охоты да добычи пищи да си хранам и этот медвежонок всегда ощущает рядом кого-то и мечницы э, всегда вот я всегда ощущал. Я всегда ощущал, что Бог рядом. Это было невероятное время. Это было невероятно время. было время первой любви. Были такие периоды, когда Наталья свидетель. И мы вместе это проходили. Когда я только, или Наталья только подумали. Вот только что-то захотел. Само поисках мне что прошло несколько секунд-минут а миновать не минуте-секунде а Бог уже это все исполнил а Бог вечно направил очень мощное присутствие. А мощное присутствие и очень мощная защита и кто-то нас невероятно защищал некую невероятную не защитавал. я всегда ощущал рядом разъяренную медведицу и усещал себя се ощущал а себя как зеницу ока а усещал себя себя как като... ту Зенит это на коту. Как мы относимся, когда к нам кто-то в глаз хочет залезть? Как uh, смотрим и комментируем эту исканьку, да не uh, да не влезать в коту, да не пипнуть коту. Обычно мы очень хорошо защищаем свои глаза. И много доброй защиты, а мы учитесь Даже если саринка туда попадет. Дурьяку никакого праш, праш никакого прашечца попадания. Сразу окото, начинаем промывать свои глаза. Uh, Виноги започиваем, да си промиваем и учитьы. И вот вы знаете, вот это переживание. И твое волнение. Мы за кого-то помолились. Молих мы ссы за никого, Я говорю, я помню, как я ходил по городу тогда. И все как мне, как по городу. Я заглядывал людям в глаза. И глядех в учителей нахороте. И говорил им, если бы вы только знали. Аку саму знаешь ты. Как любит вас Иисус Христос. Как любит Чисус Христос. Я мог заговорить с любым человеком. И можешь до сговоря всякого человека. И знаете, люди принимали слово. И хоры то все принимали Что-то происходило сверхестественно. Нечто сверхестественное ставило. Но это были эти это были девяностые годы. Став биохады в десятые гудины. Тысячи людей уверовала тогда. Хиляти гудины, хиляти Мы молились за больных. Молех мы И они исцелялись. И те се исцелявали. Мы молились за одержимых. От, а молех мы се За наркоманов. За обладание, за наркоманией. За алкоголиков. За алкоголизм. Один алкогольно-зависимый. И один какой-то был зависимым Просто пьяный в дребоган. Той был пьян. Зашел в наше собрание. Той влезел в наше собрание. И давай тыкать в нас пальцы, мы хохотать над нами. И започнился присмива на нас. И... Унизительные слова всякие. И казвашенье, как вы неприятнее думе. Чего вы тут дурю маетесь. Как вы Вот вы верующие сектанты. верующие сектанты. Ну что вы вообще можете? Как вы можете вообще? И пастор встал И сказал: а давайте мы за вас помолимся. И пастор станы, ну, вот сюда на сцену. И двоите на сцену да? И... И он говорит, ну, помолитесь. И, той казал, и он позвал еще служителей. И, вик на и мы его окружили и начали молиться за него. И вы знаете, это было страшно. страшно. Просто человек упал. Человек это и сослужил очень сильное присутствие. И много присутствие. Просто Божья слава. слава. Человек это потрясло немножко на полу. И человек И вот он был только что пьяный. Той приди мало кубейши пьян, а встал с пола он абсолютно трезвый. Удачи, угадаю, беч, С ошеломленными глазами. С с а, гулыми учи и из, изнаданьи учи. И с улыбкой на лице. И с усмивка на лице. И удивленно си, спросил у нас. Той не пита. Что это было вообще? Да. Что вы со мной сделали? Как вы с мен? Я, я чувствую себя таким. У всех там себе син счастливым человеком. Толкова счастлив человек? Вот, я не помню, что он еще говорил, но он не был помню, как тот, той още, но не надо, а, Чуть попозже он стал очень активным членом нашей. И церкви. И получил, полное освобождение, и получил а, полное освобождение от алкогольной зависимости. Мы молились за чудеса. за чудеса. И чудеса происходили. И чудеса а, Были случаи воскрешения из мертвых то есть происходили все, абсолютно все библейские чудеса библейские при нас но потом прошло какое-то время, время наша первая любовь начала угасать и, наша первая любовь малко, да и, сгасла, и через какое-то время она у кого-то полностью угасло, У кого-то частично, частичну, Но мы все ощутили, мы все это пережили. Но всечки этих этого тех чудес, той первой любви, которая была с нами. Живях това, тази любовь, имахме, ее уже нет. Или ее так трудно достигать, казалось. Или то С такими колоссальными усилиями. Усилия. Я молился Богу. Молих, говорю, Господи, что происходит? господи как вас случило? и случилось и пришел очень простой ответ и много простой отговор. прошло время маленьких медвежат время на меченца. и прошло время иду время ту разъяренных медведиц. на прошло время когда нам самим надо научиться рожать, когда сами научиться рожать. через Благовествование Христово. Через благовестие на Христос. Взрачивает детей Божьих. Да, помогаем, да израствуют новые деца на Бога. И научиться их буквально вырывать из этого мира. И научим, да ги откосвам а, в то же свят. Как разъярена медведица идет. Когато разъярена та мечка вырви. Ищет своих медведов. Тя ути и тырсит своето меченце находит их тя ги на мира, и возвращает их в свое ум. Пришло время а разряженный медведец. И, и вы знаете, я хочу провозгласить этот год. Да и до Год разряженный медведец. Не год тигра. Не Ня, да тигр. Медведец раз, разрывает этого тигра просто И мечка тебя раскусывает из тигр. Вы знаете, еще одно, есть еще одно такое место. И одно место где написано где трезвитесь? Тр трезвитесь братья mm. бодрствуйте там пишет да, с мы будни да, мы потому что, дьявол, За что -то дьявол как написано он как рыкающий лев ходит ищет кого бы поглотить той ходи и кого -то так написано правда написано так в первом послании Во Тимофея. В а, нет, первое послание Петра. А в пятой главе. В глава. С пятого стиха. От пяти стих. и давайте попрочитаем. Мы на проекторе можем смотреть перевод на болгарский язык. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренным, мудреным, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на Небо, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Противостоит ему твердая веру и зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременному страданию вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держа во веки веков. Аминь. Аминь. Слава Богу. И вы знаете... Вот в Саванне, да, в Африке есть одно такое, Африка животное, такое животное, которое подражает льву. Подражало. Но он не является львом. Это не льв. Что это за животное такое? Какое твое животное? Это гиена, да, кто-то правильно хиена. сказал. Гиена, она подражает льву. Я У... Подражала льв. У гиена даже есть небольшой загривок дурима она может подойти и так зарычать но, но она не лев написано что и дьявол он не лев. он как то есть как бы он подражает он то есть, просто просто пытается имитировать. Аминь или не, не аминь? Нам не надо его бояться. И не да Потому что за нами стоит кто? За что то за нас? Истинный настоящий лев? Что и Мне написано как? Не, не пиши коту. Иисус Христос лев. Иисус Христос Скажи, Иисус Христос лев. Иисус Христос лев. лев из колена Иудина. Это от колена не... Скажи, я больше Людей. не медвежонок. Вечно не сам меченце. <laughs> я медведь разъяренный. А сам разъяренный Я иду в этот мир. И утилово в тотец свят. И забирая все то, что у меня было когда-то украдено. И взял у то убило откраднуто от мен. Вы знаете, вот Писание довольно четко пробует здесь хорошую мысль. И Писание то медведица лишенная детей своих загубила ты знаешь ты что-то мог произвести в этом мире это может быть твой бизнес, быть, твой бизнес. ты долгое время выстраивал долгу время много сил ушло изгубил много времени много времени наконец ты что-то буквально выносил. И нечто, носишь что родил. Выписывал буквально. То есть это твой ребенок. Твой, твой Потом ты это родил. И после Потом ты это взращивал. После ты израствоваш. Понимаете, о чем я говорю? Вы знаете, это не то, что вот сейчас я приду к Богу и скажу, Господь, вот дай мне вот это вот в этом году. Пусть миллион хотя бы долларов придет ко мне но этого не произойдет не происходит каких-то вот таких вот моментов когда мы вот ну, так вот щелкнем, да и скажем да и бог дает очень важно нам осознать мы можем что-то вернуть себе то во что мы когда-то вложили свои усилия Можем, наверное, мне что в кое-то смыло, зели, некакое усилие, То, что я когда-то родил. То -то, как, что, что когда -то, нечто, -то, некого, то что когда-то я взрастил. что то То, что когда-то Бог благословил. что Бог благословил, и прошел период. И, и период, По каким-то причинам. И по причине. Мы люди, мы не совершенны. Не, не не, не ну, Где-то что-то пропустил, не, не по что ботов, что и дьявол у тебя это украл. И дьявол украл его от вас. Он всегда это делает. Это его да, как Горбачев любил говорить. Прерогатива такая. Ну просто вот его некая такая природа. Твойный испорченная природа. Он пришел для чего? Чтобы украсть. За написано, это убить и погубить и до да погуби окончательная цель это привести душу человека в погибель вечную погибель да, э, человек, да у тебя а поначалу он просто ворует. а просто открадыва. он что-то украл у тебя, у тебя. Ты, раз, ты разочаровался ты се, се разочаровал, впал в депрессию апатию э, и в в вот, и если ты на этом зациклишься. И Если твое сердце было слишком к этому прилеплено И твое сердце было к тву, и Дьявол поведет тебя дальше. К потере спасения. К на спасение К вечной погибели. Но если ты хорошо держишься за Иисуса Христа. за Иисуса Христа. То не важно, что ты потерял то тогда не важно как волся загубил Во определенное время, ты в определенное время когда ты в уповаешь только на господа на Господь, как слово божье говорит слово на Бога, если пути человека а что на человек, угодны господу на бог, то бог, бог примеряет этого человека примерява из человек, врагами его и с врагов Точнее врагов его примеряет с ним. Врагове, То есть ним. все те ситуации, которые казалось бы просто. Ситуации, был полный развал. Они вдруг восстанавливаются. Из Все минусы превращаются в плюсы. И Бог силен нам вернуть. И Бог это силен то, что было потеряно. И Если мы сами к этому прилагаем усилия. Очень важно разозлиться. Разозлиться на себя. На свою плоть, а, на свой плоть. Которая всегда противится духу. Разозлиться на дьявола. Да и на Да дьявол, под дьявол, крепкую руку Божью. И дьявол что делает? И дьявол направим, и Он убегает. и ярость это всегда обратная сторона любви. И ярость, твоя обратная сторона на вот в книге Откровения Иисус Христос нам показывает очень на пример. Показывает пример. Примерно он говорит так. Той Я вас очень сильно люблю говорит про какие-то недостатки, недостатки, говорит про какие-то достоинства церкви, все, что будет, но добавляет, но, добавя, но ненавижу дела Николаитов, ненавижу у Иисуса Христа есть не только любовь. Иисус не любовь. У него есть также и ненависть. умраза. сколько людей было украдено из церкви? Сколько, сколько церкви. людей ходят в заблуждение? Сколько, много хора сколько ереси проникло в церковь? Проникло, и люди просто уходят. И просто просто страшно становится. И стало страшно. Сколько людей уходит в погибель? Хора в погибель? Но я хочу сказать, мы что-то обязаны. И из что направим не Мы призваны пойти в этот мир. Призвание, в И вернуть себе. И Вернуть церкви Божией. И Все то, что было украдено. было Разъяренная медведица. Разъяренная мечка. Лишенная своих детей. Загубила десятоси. Вернем ли мы своих детей? вернем ли есть ли у вас такая вера? Имать такая Что вера? мы можем вернуть себе все то, что мы когда-то родили? Какое-то дело. Какой-то бизнес. бизнес Каких-то людей. Хора, через через благо... Благо... на Христа. Давайте мы сегодня за это помолимся. Это очень важная тема. Господь, помоги нам. Господи, помогни нам не остаться равнодушными да не устанем к тем людям которые сейчас вне церкви хора, не сав церквата. они успокаивают себя что можно не ходить церкви да церковь, можно и дома верить може да в но постепенно, но постепенно их вера угасает вера започва да они, они как те огненные поления которые были выброшены из общего костра из и там где-то лежат в холоде и ты лежит в холода. и постепенно угасает да помоги нам вернуть все это да если что-то было украдено у кого-то бизнес при бизнес у кого-то какое-то предприятие. предприятие, у кого-то какая-то фирма, фирма. кто-то испытал, испытал тяжелый кризис, прямо сейчас В тот же момент мы просто провозглашаем, что дьявол, ты будешь че, обязан дьявол, будеш задолжен нам все это вернуть, да не потому что это не твое. За что Тут -то не твой -то. Ты вор. Но тот, кто в нас. то, больше того, кто в этом мире. То и по И мы идем к тебе. мы идем в этот мир. И забираем. И Все то. Това, что принадлежит нам. то не Когда-то принадлежало, принадлежало. Но Было украдено тобой. Но и было Верни, дьявол. те, что То, что тебе не принадлежит. Всичку, мы повелеваем Тебе именем нашего Господа. Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Слава нашему Богу. Слава нашему Богу. Проречи. <свят> думаю, что Оксана сейчас хорошо нам продемонстрирует разъяренную медведицу. Ты умеешь речать? Нет. Нет просто это ж вот. Все, все идеал бежит. <свят> как прекрасно. <свят> Слава нашему Богу. А, а сегодня я хочу представить. Сегодня у нас еще будет слово, потом будет у нас причастие Господне.